Друзья, всем привет! Все-таки решил я поменять лампочки освещения в салоне своего автомобиля, так как частенько приходится ездить ночью, и э, всегда приходится также искать что-нибудь в автомобиле, там э, в карманах сидений, либо в багажнике, и не всегда получается най найти то, что нужно, так как свет штатный очень тусклый, лампочки стоят обычные. В той же самой Вести, когда у меня была... Штатные лампочки стояли уже светодиодные А здесь же корейцы зажопились И не поставили даже светодиодных лампочек За такую цену могли бы И я все-таки решил Как раз говорю сменить И заказал на сайте AliExpress Светодиодные лампочки Сейчас я вам покажу какие заказал И вместе с вами установим их в мой автомобиль Приехали в таком вот они В маленьком пакетике Я заказывал по-моему 4 штуки Так вот они запакованы обернуто скотчем. Вот они. Четыре штучки, как я и говорил. Здесь у них стоит маленький такой радиатор алюминиевый. И вот такой вот один светодиод. Все пишут, что они светят очень ярко, прям вообще. То есть лучше даже тех, которых там шесть или там сколько-то светодиодов стоит. То есть, здесь один очень мощный стоит. То есть, как тут написано, он «Канбуз». То есть, если вы установите эти лампочки, то никаких проблем блоком управления двигателя у вас не будет. То есть, никакие там ошибки у вас система не покажет, никакие предохранители у вас не перегорят. То здесь все должно быть нормально. Ну, давайте сейчас попробуем. То есть, менять будем вот эти плафоны индивидуального освещения водителя и пассажира. И в плафоне задних пассажиров одну я взял... В багажник также поменяю если там такой цоколь я к сожалению не помню какой там если не подойдет то оставлю про запас вдруг какая-то из этих сгорит давайте начнем тогда с вот этих плафончиков сейчас будем снимать их и менять лампочки. решил начать с багажника так как здесь плафончик в принципе легко снимается то есть вот здесь вот язычок на него нажимаем, поддеваем. Я здесь тоже вот с этой стороны немножко оттянул, чтобы было удобнее. И вот так вот вытаскиваем. Да, здесь цоколь такой же. Лампочки я, кстати, взял размер 31 мм. То есть они здесь подойдут прям как родные. Сейчас возьму лампочку и будем ставить сюда снимаем она у нас кстати горячая будьте аккуратнее сейчас возьму перчатку сниму их в перчатки так все вытащили точнее она сама выпала берем Нашу светодиодную. Так. Защелкнули. Кстати, светит очень ярко. Сейчас день. Ну как день вечер. Но светит прям аж слепит. Но все равно, в любом случае, мы с вами проверим еще ночью, как стемнеет. Я еще это все включу и вам покажу, как будет светить. Сейчас перейдем в салон. Вот. Я повернул в темную часть багажника. Вот можете видеть, то есть прямо освещает очень хорошо. Ладно, проверим еще попозже. Сейчас пойдем в салон. Так, один плафон я снял. Снимается он в целом легко. То есть вот такой вот лопаткой с Алиэкспресса. Вот здесь вот поддеваем. То есть вот так вот. И все, и она вылазит. Сейчас поменяем вот эту лампу. Кстати, еще обратил внимание, снял лампочку, и видите, здесь стоит еще специальный такой отражатель. Так как заводская лампочка, она идет лампа накаливания, накаливания и она светит со всех сторон. Получается, что этим светоотражателем она также нам возвращает свет в салон. А наш светодиод будет светить только, соответственно, вниз. Давайте будем ставить. Так, лампочку воткнул. Ну, светит ярко. Сейчас таким же образом поменяем вторую. Все, обе лампочки на месте. Светит ярко. Так, этот плафон тоже... Снимается легко. Здесь есть такие два... Сейчас уже стемнело, немножко плохо видно. Два паза, куда входит сам плафончик. И здесь вот так вот подеваем какой-нибудь плоской отверткой за один и второй. И он уже сам оттуда вылазит. Лопаткой моей у меня не получилось. Пришлось применять маленькую тоненькую отвертку. Лампочка здесь также так, стоит такая же. Также там есть и светоотражатель. Сейчас будем ее снимать и уже менять на светодиодную. Друзья, в общем, идем проверять наше освещение в салоне. Вот темно, как вы видите, стемнело уже. Открываем дверь. Посмотрите, как светит. Так. и для задних пассажиров... Свет очень приятный. Смотрите, вот сейчас отойду. Так, фокус. Намного лучше, чем штатные лампочки. Сейчас сяду в салон. Вообще прям совсем другой вид. В салоне даже как-то уютнее стало. видно сейчас вот так вот они светят в целом я доволен кстати багажник как вы видели багажнике я тоже менял лампочку там Та багажнике обычный свет обычная лампочка все дело в том, что когда я менял в салоне лампочку, вот как раз в передних плафонах она у меня замкнула на, ну, этим маленьким радиатором видимо на отражатель попал и она у меня перестала гореть поэтому пришлось ту первую, которую я ставил в багажник вытаскивать и переставлять в салон так что вот так вот. Пацан к успех ушел, не получилось, не фартануло. Ну, что ж, теперь придется заказывать еще несколько лампочек, чтобы поставить в багажник и, соответственно, про запас на случай, если вдруг перегорят. Так, в целом, светом я доволен. Очень ярко. Считаю, один диод, а светит очень даже. Кстати, по поводу затухания. Когда Машину закрываем, отходим, через какое-то время они плавно тухнут. То есть так же, как и обычные лампочки. Еще собираюсь также поставить на, на подсветку номерной рамки. Ну, не знаю, думаю, может это уже точно колхоз. Но с другой стороны, в салоне оно как-то все-таки поважнее. Сейчас, кстати, оп не успел там видно было что они потихонечку подухали но в целом все я доволен друзья ссылки на лампочки я оставлю в описании под видео всем удачи на дорогах всем пока